Завтра-то я могу прийти, если что. Мало ли, у меня что-то изменится. Девушка. Я вам говорю, нет, а я вам уже не разрешу. Если не супервайзер разрешит, то тут вы нахажите, пожалуйста. В смысле? А если вот я зайду, и что, и что вы будете делать, если я, я например... Вы охрану. охрану. Mm -hmm. То есть я вот стою у вас там в коридоре, заряжаюсь. Вот там номер телефона супервайзера. Позвоните ему, узнайте. Если он вам разрешит, я без проблем. Я на бомжа я не похож. Я на бомжа не похож. Вы же не, не покупали тут ходить ко мне как на работу, каждый день заряжать. В смысле? Я сегодня только вот. второй день пришел зарядить. Ну, я согласна, но есть такие другие. Это глупо смотрится даже. С другой стороны. Мне вот, я вам говорю, просто мне зададут вопрос. Я придется мне писать объяснительную, почему Какой? вы ко мне каждое утро ходите. Нет, ну я же стою в коридоре, девушка. Ну, откуда я знаю, что вы там стоите? Может, вы образно обсматриваете? Может, вы меня ночью обворуете? Я же не знаю вас совершенно. То есть я не имею права зайти, вы просто воткнуть в розетку в коридоре вот. у дверей нет, там? Нет, у нас нет. Ага. Я говорю, звоните, пожалуйста, узнавайте Если вам разрешат, я, пожалуйста, хоть... Уважаю. Звоните Супер. куда? Супервайзеру позвоните Супервайзеру позвоните так, ну, Смотрите, вот я завтра прихожу а, Захочу зарядиться, вы что вы будете делать? Вы уже не дошли, вы даже меня не спросили, можно я заряжусь? Я как посмотрю, я вот у вас сигареты здесь покупал, сигареты? Вы слово не сказали, вы купили сигареты? Нет, ли, я, так? Нет, во-первых, там, смотрите, там... Там наша собственность, это наш магазин. Вы купили сигареты, и вы подошли, слово мне не сказать, стали заряжать. Девушка, я купил сигарету, сказал, и... я пойду, под... вчера я к вам подошел, с вами познакомился. И спросили, спросили можно зарядиться вчера, но не сегодня, не завтра, не каждый день вы ко мне вот так будете ходить заряжаться. Вот я сейчас не имею права не ни нет, не почистить, а у меня на мило все, все крыльцо, потому что стоите вы тут. В смысле а за меня ты... намело но я же не нет вот мы милый снег мне сейчас надо выйти и смести да Оставите а вы в магазине я не имею права покинуть магазин так вы мне скажите я выйду а, хорошо хотя вы мне не имеете права так говорить потому что это как... а -а -а. я должна выйти а вас оставить в магазин нет это же как вам сказать это же не частная это собственность человек. не вот квартира а, если а магазин номер телефона то звоните ему если да. он вам разрешится здесь заряжаться каждый день без проблем нет, ну я вот просто встал, ну что я жду вот кого-то Я вам просто говорю, спрашивайте у него разрешение. Я не имею права даже кого-то просто вот стоять и ждать, да, вот заряжаться Ну извините меня, не два часа же должны находиться в магазине Какие два часа? Ну час, хорошо, час То есть час я не могу, вот кого-то... уже жд... два часа находится в магазине и что? Вы считаете, сколько времени здесь нахожусь? Нет, но ну это же подозрительно для нашей службы безопасности. Вы не можете здесь только находиться, просто стоять тупо вот там. Откуда я знаю, что вы стоите? Заряжаете телефон или обсматриваете в магазин? Я же не знаю, я вас совершенно не знаю. А мне зададут такой вопрос. Скажите, на каком основании у тебя человек стоит там два часа? Не знаю. Я вот, например, в Дикси подходил, заряжался, я вам говорил, мне ни слова никто не сказал. Почему ты здесь у стоишь? У нас другая служба безопасности, и у нас другие... А значит, что у вас, Брестоль, да, служба безопасности какая-то? Я говорю, как, вон там номер телефона супервайзера, звоните, узнавайте, разрешит он вам без проблем? То есть я вот здесь вот не могу, да, находиться, как. просто здесь вот в коридоре? Два часа нет? Два часа нет, хорошо, а сколько я здесь могу находиться? Подзаряди чистым, ну, минут 15, я телефон. 15 минут, вы считаете, телефон может подверить. Или я, я кого-то жду, может, девушка. Просто мне интересно. Часа, вы вот издеваетесь надо мной, вы кого-то ждете 2 часа. Вы может, смотрите, я погреться зашел, пить. может, на улице зима, может, часа. полный. Ну, ну, а что, нет, а... Вам, вы вам скажите, время у тебя телефона, я человек подневольный такой, если вон номер телефона, звоните, узнавайте. Если он мне сейчас даст добро, скажет, Наташа, пусть этот человек ходит и заряжается. здесь. Я без проблем, мне хоть выйти. Я, я, я же не указываю вот я у вас здесь. Сказал, девушка, я же не вот так вот не указываю здесь стою, правильно? Понимаете, вот вот. я вам объясняю. Что звоните, спрашиваю. В разрешить? То есть это на нашей стране я еще должен, чтобы постоять э, в коридоре, в общем, у, можно сказать, на улице почти подзарядиться, я еще должен звонить и спросить разрешение. Это говорит, магазин, не ночной клуб, где Вот именно там ночной клуб, вы там можете находиться хоть всю ночь, заряжаться, что-то делать, что-то без разницы. А вас как, извините, зовут? Я позвоню, скажу, что с вами беседую. Администратор магазина? Стоит? А по имени как? Наталья? Администратор магазина. Магазин Бристоль, я правильно понимаю? Хорошо, Наталья. Друзья, вот здесь вот я заряжался. Наталья, а где номер вашего этого администратора? Можно мне? никуда не идет такое отношение к людям. То ага. есть я могу позвонить, да? И мне. Они вам все объяснят, это... у нас нельзя пользоваться. Девушка, я, я, я вот здесь у стою. У нас нельзя пользоваться, я вам еще объясняю, нашими розетками. Я только сейчас с ним разговаривал. я еще получил за вас выговор. А, то, что какой-то обумщик пришел. Да? Может, я девушку стою? Можете здесь? позвонить и узнать. Я вам сказала, еще раз придете, будете заряжать, я вызову меня.